Так. Привет нам, земляне! Четыре дня осталось до Нового года, и вновь в новом эфире научно-креативная программа «Иной контингент». У нас в гостях Владимир Лобанов, психотерапевт, выпускник гештальт, Московского Гештальт института. извиняюсь. Приветствую вас, Владимир! Здравствуйте! Как настрой? Ну, да, мы уже предновогодние, немножко расслаблены. Уже и расслабленный. Но нам, чтобы не огорчать наших зрителей, сегодня надо будет поработать плотно над новым аспектом и на контрадуге. Напомню. А слово плотно можно смягчить. Ну, давайте, смягчайте, психотерапевт. расслабляюще. Так, ну, смягчайте, смягчайте. Итак, значит, мы сейчас вспомним, по какой же из осей радуги мы будем вести беседу? Как вы думаете, Владимир? Что? Ну, я бы вас хотел чуть-чуть о себе сказать, что э, слово психотерапевт в данном контексте, в данном разговоре. А маловато, мне придется немножко похвалиться и вспомнить, что я не родился психотерапевтом, я не стал психотерапевтом сразу со студенческой скамьи. Что касается обсуждения футурологии будущего, я учился в семинаре у Бестужева Лады, это был, если на сегодняшний день не единственный но на тот момент, 80-е годы, он, наверное, был первым именно футурологом в СССР. Знаменитый курсовой переулок, по-моему, по четвергам мы там собирались, да? Да. Так. И, э, да, и я, конечно, сейчас не помню, я не специализировался на этом, и у меня не сфокусировано внимание. Но что-то там отложилось, и оно работает. Потом сюда же, в плюс мое методологическое прошлое, Я 10 лет работал игротехником, мотался по играм, ходил по семинарам. Это тоже наложило отпечаток. Ну, а, Володя, это дорого стоит. Иноконт очень нуждается в таких добротных и то же время дисциплинированных да, партнерах. Так что приветствуем вас с вашим бэкграундом. А какая тема сегодня у нас обсуждается? Как вы ее сформулировали? Вот я так помедитировал, да, и мне показалось, что главный конфликт, между, главный конфликт в этой теме между производственным подходом и хозяйственным подходом. В чем суть двух этих подходов? Так, извините, объектом э, рассмотрения является автономное планетное поселение. То так. есть мы в, в рамках э, доктрины, концепции иноконта ведем разговор. Ну, я, если меня будет выносить, то вы меня вернете, я надеюсь, на нужную орбиту. Ну, этому помогут и наши зрители, которые непременно оставят комментарии, наводящие так. вопросы. Так. Причем, значит, я не в экономическом срезе беру вот этот конфликт, а как раз отталкиваясь от человека. Что для человека является конфликтом между производством и хозяйством? Хорошо, помогите, пожалуйста, тогда этот срез найти вот в этой радуге семь аспектов, где мы с вами. Идем разговор. Так. Так. Из кадра выпал наш. Да, я читаю, мне надо ближе. Значит, ну кроме резерва экспансии и комплексной безопасности, во всех остальных это присутствует. Серьезная заявка. Еще в пяти осях у нас ни один из гостей не осмеливался работать. Ну, тем более интересно, во что это вылится. Ну, тогда вам слово, оппонент уважаемый. Ну, да, да. Вот, собственно, в чем для человека конфликт между производственным и хозяйством? Человек свою жизнь, свой дом, свою семью... Свой личный уклад жизни устраивает неизбежно хозяйственным способом. Там у него должно быть всего понемножку. А производственный подход, это подход, в котором нужно делать как можно больше. В чем, собственно, война за рынки. Да? Что нужно, чтобы производить дешевле, нужно производить больше. И производство стремится к тому, чтобы производить что-то одно, но бесконечно много там, скажем, если это производство яиц, то выходнее, и это производственный подход, производить миллион яиц в день. И никакому человеку не нужно миллион яиц в день. Вот здесь вот как раз э, этот конфликт. Это одна, просто это вот как бы сама парадигма конфликта. Да? А теперь смотрите, что происходит сейчас как тенденция, которая, по моим представлениям, будет только нарастать, как бы далеко мы ни заглядывали. Каждый человек хочет жить по-своему, каждый человек норовит применить свой вкус, хорош ли, плох ли, но свой вкус и каприз в устройство жизни. Уже машины, например, делают, они, в общем-то, все по цене одинаковые. Вот Взять ценовую нишу. Все машины одинаковые, отличаются только дизайном. И это тоже будет нарастать. И в этом смысле человеку хочется купить машину такую, какую ни у кого нет. По внешности, не по технике. По технике ему, в общем-то, не так важно. Они говорят, что все одинаковые. Одинаковые моторы при, при тех же условиях ценовых. Да? Вот. И таким образом получается, вот это противоречие оно нарастает. Мы живем в мире, где все делается в производственной сфере, а живем мы в хозяйственной сфере. Да? И в хозяйственной сфере я хочу что? Я хочу, чтобы у меня машина, чтобы она была вот под меня, вот прямо по цвету, по форме кузова, с какими-то прибабахами. Но никто не будет на заводе автомобильном делать мне такую машину. Что касается жилья, я хочу себе придумать такой дом, сам, я могу просто, да, буду два месяца медитировать, я буду два года медитировать. Каждый человек думает о своем доме в каком-то периоде своей жизни. Ну, я, да. я, ну, у меня есть представление, Володя. какой я хочу дом. Да-да. Спасибо. Но ну, примеры вроде бы уже позволяют э, ход ваших мыслей, от, э, так скажем, понять. А скажите, пожалуйста, э, вот Уместно ли здесь перейти э, на такой феномен, как честное будущее? Не способно ли это явление э, примирить вот эти две, как вы считаете, противоборствующие, так скажем, э, тенденции? Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, что такое честное будущее лично для вас? Uh, да, я когда почитал вот это вот словосочетание, прочитал словосочетание «Честное будущее», у меня возникла довольно острая реакция на ну, это словосочетание. Ну, поделить. Я меня слово «честное» вычеркнуть, потому что, знаете, проект должен отличаться от идеологии. Если мы говорим о проекте, то для слов типа «честное» нет места. То есть вот точка, да, на этом? Да. Понятно. Значит... Ну, знаете, я говоря, могу вы... развернуть, что я имею в виду. Нет, это будет, похоже, бессмысленно по, по той причине, что сам феномен проектной деятельности тогда не согласован. Вот в чем дело. То есть проект как воплощение новых смыслов вы не привыкли воспринимать. И что, это, удобно в такой это, позиции жить? Это для меня нелогичный вывод. Дело в том, что если человек говорит, что я строю хороший дом, какой у вас проект? У меня проект хорошего дома. Ну, слово «хороший» здесь причем. Так, то есть мы конструирование стали в одну кучу мешать с проектированием. Все, точка. Тогда уже с моей стороны нет комментариев, называется. Беда, беда, коллеги-психотерапевты, если такая каша в ваших головах до сих пор живет. Так, тогда э, что для вас является, э, что для вас э, такое музыка? А, подождите, назовем, а, э, вот слово у вас, у психотерапевтов каша в голове, э, да. но это требует некоторого пояснения. Это получается встречное оппонирование. То есть, смотрите, интересная ситуация. Мы пригласили оппонентов господина Лобанова. Для этого нужно по логике да, жанра выдать, как понимается та доктрина, та концепция, которая называется «Иной контингент», и наложить на нее свое видение. Теперь, значит, поскольку первое э, пропущено, второе требует, э, мягко говоря, встречные от нас теперь реакции, и приходится ставить диагноз. Вот. То есть получается, ну, начинаем перетасовывать карты, не разобравшись в том, в какую же игру мы играем. Странное, да, наблюдение? Вот. Поэтому, э, пожалуйста, давайте не будем смущать наших зрителей, и э, все же висит в воздухе вопрос, что для вас такое музыка? Музыка? Музыка, да? да? Музыка, музыка, гармония. Да. А, ну, наверное, это самый высокий вид искусства для меня. Для меня уже это главное, что прозвучало. Так, и что же она значит? Вот почему нельзя не слушать музыку? Ну... Какая-то странная кнопка вопроса, почему нельзя не. Да, и двойное отрицание. С музыкой такие отношения это... Довольно скучно. И сам я меломан, и я очень много времени, особенно в молодости, в юности, проводил. В прямом, простом слушании музыки без всякого смысла, без всякой цели. Это еще, знаете, были времена, когда мойтофоны, катушки я ходил с моитофоном, друзьям переписывал, оставлял эти дорожки там из разных композиций. Ну, хорошо, вот на борт вам дозволено э, с собой прихватить 1 гигабайт э, флешки. Какую музыку вы запишете туда? А, Бах, Пингфой, Джаз, э, Цыгане. Я очень люблю цыганские романсы. Угу. А, может быть, даже Аркадий Северный очень парадоксальная э, часть музыкального мира, при том, что это такой пошловатый блатняк, почему-то он слушается. Ну, прекрасный пури такое. Так, и э, отсюда можем ли мы вернуться тогда к обозначенной теме о конфликтности производственного и хозяйственного уклада? Да. Вот после такого замеса. Ну, а тут ясно. откровенно вот, разнообразие и всего по чуть-чуть это откровенно хозяйственный подход. Здесь нет такого, что я беру там дискотека 80-х, например. Это производственный подход. Если человек берет с собой музыку под, жа, в жанре дискотека 80-х. Я, ну, например, так. более трех минут не могу слушать эту музыку. Ну, допустим, вот вы как скажем так, деятельностный актор, э, видите возможность устранить этот многовековый конфликт между вот этим производственным, хозяйственными укладами. В чем же тогда ваш э, этот ну, месседж? Не так уж много веков тут, сколько, 2-3 века максимум. Ну, поколений давайте поколений, будем. А? Много поколенчатый, угу. да. Да, да. да. Ну вот, э, и в итоге, вот что детям, внукам вы оставляете э, в назидании? Как же а, из этой э, вообще Марокки выскочить? Детям, внукам я назидаю. Вы знаете, <coughs> вот эти дети, мои, вот прям личные дети, мои личные внуки, не очень меня спрашивают? Э, в этом смысле э, к э, моим вкусам. Больше прислушиваются люди, которые мне никак не родные. А есть люди, которые, которые, у которых я вызываю большой интерес, а они прислушиваются, какие кины из СССР посмотреть. Я имею в виду вот, поколение моих детей и внуков, например. И я с удовольствием рассказываю, какую музыку послушать. А вот мои дети и внуки, блин, что-то... Мало очень интересуется. Ну, в том-то и дело. Там хорошо, где нас нет. Да? Такой мотив висит в воздухе. Ну, что, мы тогда переходим тем самым к вековечной все же теме отцов и детей. Забываем наши АПП как площадку хозяйственной деятельности и начинаем педагогическую с вами поэму. Нет-нет, это как раз-то в тему, и я хотел бы об этом тоже сказать. Давайте. Когда мы проектируем будущее, особенно далекое будущее, получается, мы проектируем нечто не для себя лично, а для людей для нас далеких, даже если это наши прямые потомки, они все равно будут для до нас достаточно далеки. И в этот момент я так вот живенько себе воображаю ситуацию. Значит, мы приходим, как бы, условно, да, к некому мужику лет 40, и говорим, что вот мы тут напроектировали, для тебя, для нас это было будущее, а для тебя это вот прям сегодняшнее. Я себе представляю выражение его лица. И поэтому мне важно все-таки как-то вбросить, я не знаю, как это сделать, я с одной стороны попробовал, зайти не получается, бросить, что... Там ведь люди э, будут очень субъектны. Сейчас происходит такая тенденция субъективация. Везде, где может возникнуть субъект, он возникает. И каждый человек, который ну, хочет способен немножечко стать субъектным, он становится стремится и становится стать субъектом. Я могу на эту тему какую-то дать иллюстрацию, но мне кажется, я говорю вещь достаточно... Нет, но если а... вы в контексте субъекта стратегического, то немножко тогда поясните именно вашу личную в этом плане позицию. Давайте. Ну что такое субъект стратегический, для меня это загадка. Я говорю о вещи довольно простой. Мы можем строить проекты, адресуясь, ну, например, к детям или к старикам будущего. Но мне трудно найти правильную для себя позицию и, и мыслить проектно в адрес, ну скажем, вот мне 62 года, да, в адрес мужчины, которому будет 62 года через какое-то большое количество времени, и обращаться к нему, что парень, я, для, я сейчас уже ä, фантазирую на тему, как спроектировать будущее, в котором ты будешь жить. Ну, в котором я... нет меня, автора, вы об этом, да? Что? И в том будущем, в котором уже нет меня, автора. Да, меня Этого... нет, а он какой-то там есть, и он слушает меня, да, и думает, слушай, а зачем ты мне нужен? Я не заказывал, я бы хотел быть сам автором и сам себе проектировать свое действительное. Так, вот в этом смысле. Сакраментальная, я бы хотел... сакраментальная конфликтность, проблемность с вами нащупана, да? Как можно э, проектировать для тех, кто в тебе не нуждается и в то же время не быть ответственным за последствия? То есть не мстишь ли ты сегодня, выдавая проект в будущее? Э, да, Кому-то сегодня, да. Кому Своих сегодняшних оппонентов, да. Так, и как же э, быть, э, в чем вы видите выход из такой... Э, выход я э, вижу в том, чтобы да. помыслить об ограничениях такого рода проектирования. Я не, я не ставлю под сомнение саму идею такого проектирования, да, но я предлагаю здесь подумать об ограничениях такого проектирования. Так, и в чем они будут состоять? Вы под словом ограничения имеете в виду классические граничные условия? Или это некие принципы, которые должны быть согласованы, в том числе и на цивилизационном уровне? Скорее всего, второе, да. Так, тогда не кажется ли вам, что все же отсутствие в нашем лексиконе понятие гармоничное, честное будущее и препятствует этому согласованию? Как раз наоборот. Так. Ну, потому что, ну, смотрите, давайте я попробую все-таки свое отношение к слову честное, ну или там гармоничное, неважно, это все для меня в одном ряду. Еще раз как-то пояснить. Да? Когда человек берется что-то делать, ну, например, проектировать там, или строить. Конечно, нормальный человек думает, я спроектирую хорошо, я построю хорошо. Это очень здоровая такая, естественная какая-то постановка вопроса. Но если говорится, допустим, это декларируется, да, то для меня это уже идеология, потому что, ну, смотрите, и какой-то даже маркетинговый ход. Человек говорит, я построю хорошо, ты, ты стремишься построить хорошо, отлично, но если ты говоришь, что я построю хорошо, и дом мой хороший, и он будет честный и благородный, и вот как бы обозначается, что он будет лучше других, ну, ты сделай и посмотри, да, это будет решать третий человек. Это будет не два, которые построили, и каждый сказал, что у них еще благороднее и еще лучше. Это будет решаться как с какой-то третьей стороны. У кого из них честнее? Да? Ведь э, вполне возможно, что будут э, альтернативные проекты. И даже как-то это было бы естественно, если бы проекты э, будущего и планетного проживания, межпланетного, там, инопланетного, были бы альтернативно Параллельно несколько разных. Владимир, давайте-ка тогда вспомним э, ту самую школу, на которую высылались, не называя имен. Значит, э, соответственно, э, образ будущего, который демонстрировала э, та, значит, советская школа, э, базировалась больше на аварнизме. То есть муссировались, как вы помните, в курсовом переулке, в основном угрозы, которые надвигаются да. из будущего. И это было очень удобно, потому что реальность, когда достигался этот прогнозируемый горизонт, оказывалась гораздо более мажорной. И все рукоплескали, ну надо же, какой же у нас гуру! Он, значит, нас предупреждал, что будет вообще полный мрак, а реальность оказалась гораздо более благосклонной. Так вот, что мы по-прежнему продолжаем будущее страшилками наполнять и спекулировать этим? Что такое вообще тогда э, постижение будущего? Какие постаси будущего вообще мы должны обсуждать для того, чтобы э, наконец-то ну, согласиться с тем, что э, вот эта вот гармонизация наших поколений так э, или завязана на э, феномен будущего? Угу. Но, Понятен а... вопрос? Скорее, наверное, направление хода мысли понятно, чем... Вот в... вам в... видно, вы знакомы с этой скорее, моделью. Скорее, я это воспринимаю как некий паз, да, вот куда можно... Ну, естественно, и провоцирование, и да. ваше приглашение вообще расширить контекст. Вот смотрите, вот здесь, в этой модели стратегического прогнозирования, условно, уж такой термин странный, Значит, будущее э, футеро понимается как минимум в трех ипостасях. Оно желаемое, uh -huh. оно парадоксально возможное. Вот в этом парадоксально возможном живет элемент алармизма, да? То uh -huh. есть всякие эти непредсказуемости, угрозы и подобное, чем любят вообще заниматься так называемая футерология. Вот. Но реально вообще будущее воплощается как ожидаемое, то есть проектно-пригодное. Так? И вот, соответственно, вы о каком будущем здесь говорите? Да, ну, давайте я попробую поговорить на эту тему. Меня, конечно, когда я слышу разных предсказателей или там прогнозистов, или экспертов, всегда удивляет, что они явно сгущают краски и явно сами это понимают и делают это, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе больше внимания. И кажется, такой, да? И сейчас-то, в общем, действительность наша э -э хороша. Я исхожу из того, что она хороша. Я живу и переживаю свою жизнь как описываемую словом «хороша». И я себе представляю будущее не в мрачных красках, не как некоторая борьба человека с ужасными катастрофами, которые его ожидают. Я помню, да, вот это вот нагнетание, э катастрофичного ощущения сегодняшнего происходящего и того, что вот-вот скоро уже начнет происходить. Вот. Мне, мне это крайне неприятно и идеологически, и эмоционально. Я это, я как бы мыслю о будущем совершенно в других красках и в других настроениях. Я ожидаю, что будущее будет, если сейчас жизнь хороша, то будущее я себе представляю как жизнь, которая, можно сказать, словом, прекрасна. Вот. И я не очень понимаю, что может отменить эту нормальную для меня совершенно естественную тенденцию. Вот. Что же касается проектирования, да? то мы можем что-то вычислять, мы можем что-то экстраполировать из того, что сейчас происходит, продляя вперед. Мы можем класть какие-то просто предполагания, которые нам симпатичны, но всегда остается еще место в будущем, которое заполняется просто фантазированием, просто ответом на вопрос, а как бы ты хотел. То есть что ли можно даже сказать, что в проектировании будущего велик элемент свободы воли человека и для меня этот именно сектор самый интересный, когда мы просто начинаем сочинять, как бы мы хотели, и причем в будущем я уверен есть место для этого, если мы сейчас помыслим, как бы мы хотели и как бы отнесемся к этому вполне, как вы говорите, честно и серьезно, и здесь слово честно, по-моему, очень уместно. Вот то э, в будущем оно так и будет. У человека есть такая привилегия. Uh -huh. Ну и как вы наблюдаете, что же происходит с миром, когда он предъявляет или э, начинает конфликтовать на предъявлении этих своих хотений? И вот вам результат. Во что мир скатился? У всех свои хотелки, у всех свои амбиции, претензии. И э, сколько не создавай всяких регулирующих структур, начиная от Совета Безопасности, кончая там ВТО и прочими, сплошные передряги, и не только э, словесные, но и гораздо хуже. Это мы оставляем нашим потомкам. Как? Э, норма культурную? Тем, от этого потомков оградить, избавить не получится. Народятся эти потомки и также начнут между собой пихаться локтями, грызться, выражать друг другу агрессию. И также у них будет срабатывать хватательный рефлекс, там, где много денег и много власти, будет срабатывать обычный человеческий механизм. Он будет этого хотеть. Там будут оказываться люди, у которых это остро, и они будут за это бороться. Так, а, уважаемый понимаю, гость, вообще мы что подошли к тому, чтобы э, затронуть феномен, что есть человек вообще антропологию сейчас философскую начинаем разворачивать, что есть как земляне? Я пытаюсь ответить, э, изложить свою позицию на вопрос, который вы задали. Mm. И, более того, так, ну и в итоге все же, э, тогда какого же... Я не, не претендую переделывать человеческую природу. Я ее принимаю как восходы и закаты. И проектировать другого человека, мне не кажется какой-то разумной идеей. Претендовать на то, что мы так спроектируем, что потом люди будут другими, не такими, как сейчас, мне эта идея кажется странной. Я исхожу из того, что люди будут примерно такие же. Видите ли, в чем дело. Уже употребление в этом, по крайней мере, эфире понятия проект уже становится излишним, если не сказать опасным. Поэтому а -а -а. мы можем ссылаться на то, что существует, вот, например, там, доктрина дизайна человека, да, есть институт человечества. И только лишь как фактологию на них ориентироваться. А вообще мы понимаем ли природу вот этого землянства? Вот одно простое слово – землянство. Вот в вашем обиходе вы много консультируете, вы все время в поездках там, в этих семинарах и прочих мероприятиях. Вот люди, которые перед вами, чьи глаза вы видите, они для вас кто? Человеки? Клиенты, которые платят звонкой монетой? Или земляне? Ну, они клиенты, и они мне платят, конечно. Они, конечно, человеки, каждый человек, я когда смотрю ему в глаза, испытываю какое-то тепло и понимание, это радостные моменты. Но я вполне себе могу и представить, что вот их много глаз, это такая группа, которую невозможно вместить в одно зрение, как, как землянство. Да? А вполне себе я могу себе и так относиться Каждому человеку, с которым работаю, или встречаюсь как носителю землянства. В нем это есть, да. вот, вам дан, дано право отобрать тысячу на ковчег. Ага, хороший вопрос. Хороший вопрос. Я могу здесь пойти двумя путями. Я могу отбирать как бы качество породы а могу отбирать людей, которые, с которыми просто мне будет приятно, которые лично мне симпатичны. И вы знаете, я пойду вторым путем. Первый для меня кажется чудовищным. А я усложню тогда задачу. Вас а? на ковчеге не будет. Меня не будет? Да. А тогда почему же я буду отбирать? Ну так сложились обстоятельства, что вот именно на вас замкнут. Я решаю, кто туда попадет. да? Да. Uh, ну, если это ковчег в той самой метафоре библейской, что люди, которые на ковчеге выживут, а все остальные погибнут, я поступлю так же. И отберу тех, кто мне симпатичен, лично мне. Uh -huh. Ну да, вот тот помню, самый статье, фильм э, «Философы», да, а? э, есть такой э, каламбурный фильм э, «Философы». Надо... Э... И по нему тоже сориентироваться, говоря про этот э, уже не метафорический ковчег. Ну что, видите, куда нас занес разговор? Хотите замкнуть петлю? Э, что мы? Про хозяйство, производство, и вдруг тут ковчеги, земляне. Угу. Логично? Мы... Да, видите, получается, что кроме производства... Про, кроме хозяйства, но с точки зрения хозяйства, конечно, в надо было бы разнообразных людей, там, негров, китайцев и всякое такое. Но я выбираю, получается, участников, или как это, путешественников на ковчеге по другому, третьему основанию, не производственному, не хозяйственному, а по основанию любви. Ну вот. Видите, оказывается, стесняться этого и не стоит. И какая же музыка будет звучать на этом ковчеге? Ой, это же опять я буду им музыку выбирать? Это странная идея. Пусть сами себе выберут. У меня люди, которых я люблю и симпатичные, они сумеют сами подобрать себе достойную музыку. Так это что? Спирчус? Это Джемсейшен, который развернется на борту этого ковчега? Что там развернется? Ну, вот забыли, потеряли фэшку. Потому что фэшку. там развернется обычная И там будет и любовь, и драки, и ссоры. Под и какую там, музыку? Что там воспроизведется, что мы видим вокруг себя. Володя, под какую музыку будет это разворачиваться? Ну, если я выбираю что-то одно из музыки, то это Чикона Баха. Угу. Ну, прекрасно. Спасите, в рояльном исполнении, угу. не, не в органном. Ну то есть музыковеды нам и этот ваш посыл тоже постараются прокомментировать. Это довольно известная штука. Нет, я имею в виду по психо то, А, как, ну вот через этот выбор меня проанализировать, да? Ну, не вас, а ваш экипаж на самом деле. Угу. Вот. Да. Ну, здорово, здорово. Так, Володя, и что же мы с вами хотели и вы себе задать, какой вопрос в этой предновогодней встрече на территории иного контингента хотели бы? А, вопрос сам себе? Я чуть -чуть не очень да, да, да, да, да. Вопрос сам себе? Ну, такие э, явления не часто происходят, и они сакраментальные, значит, эти вопросы, да? Ага. Неожиданно, назовем прям неожиданно. Ну, Понимаю. это в традиции программы «Иной контингент». Да. У нас все не как у людей? А -а -а. Да. Вопрос сам себе. А -а -а. Ну, вы знаете, наверное, все-таки, все ерунда, кроме любви. И э -э вот что такое любовь очень простой, очень много раз в разных контекстах звучащий вопрос, но не отвеченный. Так что, наверное, вот что такое любовь? Это приглашение к размышлению? Это скорее пожелание к пожеланию к дальнейшему развитию Инноконта. То есть иноконт как территория любви? Об да, этом? да. да. Там много мыслей, много желаний, но там, по моим ощущениям, маловато любви. И так. А без, без нее все ерунда. Угу. Все тлен и суета. Ну, да. то есть это уже как и пожелание, да, звучит да, такое да. предновогоднее? Ну что ж, как говорится, до горизонта еще далеко, да? Будем к этому стремиться. Тогда благодарим нашего гостя Владимира Лобанова из Москвы. Передача сегодня шла с Южного Урала. И с вами был координатор научно-креативной программы «Иной контингент». Назым Цайфуллин, он же Тона Болеви. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, помогайте репостами, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго.